Привет, друзья! Мы с вами уже давно, начиная с 2004 года, поддерживали, продолжаем вас поддерживать нашими заметками и видеоматериалами. А с недавних пор у нас ведутся и совместные проекты, где вы сможете получить дизайн и вышить его вместе с другими. И сейчас нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите нам сделать информацию доступнее. Скажите, как вам будет проще получать информацию. Будут это текстовые уроки или видеоролики. И где вам удобнее получать ее? На сайте и форуме или в таких сетях, как... Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники. Может, это какая-то комбинация? Мы очень ждем ваших ответов. Спасибо.